Она молодая, но все такая деловая моя. Он в костюме черном божих. У нее люблю невыелые платье, белые любви, плать, красный ты будешь на тайкру, сейчас я сам забор. Этот день мы все запомним.